Может отработать хорошо, а может отработать не очень хорошо. Кому такая тема интересна, читайте правила инвестирования перед тем, как инвестировать в той или иной проект. И никогда не инвестируйте последние деньги, либо же заемные деньги. Более подробно о данном проекте вы найдете в моем телеграм-канале. Это свежайший шоп, как говорят, от хорошего администратора. Мы залетаем с вами на самом старте. Старт был сегодня, буквально где-то полтора часа назад. И здесь минимальный депозиты 10 долларов. Минимальный вывод с данного проекта получается 1 доллар. VIP 1 стоит 10 долларов, ежедневно мы будем зарабатывать по 1 доллару. VIP 2 стоит 30 долларов, ежедневно мы будем зарабатывать по 3 доллара. ВИП-3 стоит 90 долларов, ежедневно мы будем по 9, VIP 450 ежедневно по 15 долларов мы с вами будем отсюда выводить. Окупаемость получается 10 дней, на 11 день уже будет у нас чистая прибыль. Как отработает данный проект, время покажет. Также здесь есть партнерская программа, она на три уровня: первый уровень 10%, второй уровень 3% и третий уровень 1%. Есть у них служба поддержки, группа и вот здесь будет ссылочка для регистрации. В группе 1176 человек, 26 из них онлайна. Чтобы пройти регистрацию, в первом поле прописываем электронную почту, второе поле прописываем пароль. Третье поле, подтверждаем пароль. И четвертое поле, придумываем пароль для вывода денег. И нажимаем кнопочку «Войти». Попадаем в вот такой вот кабинет, чтобы начать здесь зарабатывать. Нажимаем «Перезарядка». На этот адрес кошелька переводим ту сумму, на которую мы хотим купить VIP. Далее нажимаем «Поиск на обновление». Возвращаемся назад. Также здесь есть еще одна фишка в данном проекте. Кто себе здесь приобретет vip 2 он может крутануть колесо удачи вот оно здесь есть прикрутили здесь колесо удачи нажимаем на него если у вас есть здесь vip 2 то вы можете один раз крутануть также на самом проекте можно посмотреть там где комиссия более подробную информацию о самом проекте и еще здесь когда вы закинете деньги вам нужно будет зайти там где vip и нажать кнопочку «Присоединиться сейчас». И у вас откроется VIP, на который вы пополнились. Чтобы выполнить здесь задачу, переходим на главную. Ищем здесь свой VIP, на который вы пополнились. Нажимаем на него. Кликаем по картинке. «Представить на рассмотрение». Оплата прошла успешно. Теперь я могу вывести деньги. Называем здесь «Отзывать». Нужно добавить способ вывода. Нажимаем «Представить». Добавляем свой кошелек. Прописываем сумму, которая у вас на балансе, платежный пароль и добавляем способ вывода. Вот я подвязал кошелечек и нажимаем ⁇ представить на рассмотрение ⁇ Выплаты здесь инстантом. Итак, в самом проекте пишется ⁇ Успех ⁇ 3 доллара переведены на мой счет. И вот на биржу Binance я уже перешел. Деньги уже у меня на счету. 3 доллара. Данный проект он платит. Кому он интересен, все... Ссылки я оставлю в описании. Переходите, инвестируйте и зарабатывайте. На этом у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И всем пока.